Очередной подарок от сотрудников на 23 февраля. Вот такой вот бомбовский полет для пикника. Сзади он фольгированный Его также можно будет брать на море. И на море брать в горы очень хорошая штука очень сильно понравилась я просто в восторге давно себе такую штучку хотели постоянно таскали с собой обычные одеяльца плед из ну в общем типа кашемирового такого из флиса вот, но это намного лучше так что спасибо. Будем пользоваться. Жена уже оценила и очень сильно рада. Ну, я думаю, что больше всех, конечно, обрадуется хируха. Всем пока.